Привет! Спонсор этого видео Джокерман. Чувак стримит CSGO и другие игры. Он дал мне свой руль на обзор и тест. Спасибо, Джокерман! Ссылка на его канал будет в описании к этому видео. Привет! Совсем недавно я делал видос со своем руле Trustmaster T150 FFB. Мне он показался вполне хорошим, несмотря на слабые педали, небольшой диаметр рулевого колеса, ощущение шестеренчатости и, так скажем, пластмассовости во время руления. Однако все познается в сравнении. И чтобы понять, насколько хороша эта вещь, мы должны сравнить ее с такой же, но другого производителя. Так с чем же не сравнить свой Т-150? А вот с чем. Это Logitech G27. Этот руль можно назвать легендарным или культовым, или другим похожим эпитетом. Он приобрел свое славу благодаря сочетанию доступности и широкого функционала. Этот руль открыл мир автосимуляторов огромному числу геймеров. Так что же нам предлагает G27? Во-первых, это руль с поворотом в 900 градусов, с форс-фидбэк и вибрацией. Во-вторых, это педали, взглянув на которые и подержав которые, уже можно сказать, что они выглядят гораздо предпочтительнее педалей от Trasmaster T150. И в-третьих, это коробка передач. Коробка передач – это всегда круто. В стародавние времена, примерно до 2013 года, вы могли приобрести этот руль, по цене от 8 до 10 тысяч рублей. По сегодняшним меркам, эта цена смешная. Сегодня вы не сможете найти ничего подобного за такие деньги. К примеру, мой Трастмастер Т-150 обошелся мне в 16 тысяч рублей. Причем это версия с двумя педалями. Если я захочу купить себе версию с тремя педалями, то мне придется выложить за нее 20 тысяч рублей. А если сюда еще приложить коробку передач, то комплект, состоящий из руля, трех педалей и коробки передач, будет стоить уже 36 тысяч рублей. G27 давно снят с производства, но сегодня Logitech предлагает следующую генерацию своих рулей, который называется Logitech G29 и Logitech 920. Комплект, состоящий из руля трех педалей и коробки передач от Logitech сегодня вы сможете приобрести по цене от 34 до 36 тысяч рублей. А теперь сравните 8 тысяч рублей и 36 тысяч рублей. Даже с учетом инфляции и резкого скачка доллара разница выглядит колоссальной. Ну а мне уже не терпится подключить этот руль к своему компьютеру и испытать его в автосимуляторах. Чтобы начать играть в автосимуляторы с этим рулем, недостаточно просто воткнуть штекер в USB. Придется потратить 10 минут на то, чтобы скачать и установить универсальную программу для настройки игровых контроллеров Logitech. Она называется Logitech Profiler. В ней вы можете настроить все, что вам нужно. Силу Force Feedback, угол поворота руля и так далее. Первая игра, в которой я буду играть The Crew. Как работает Force Feedback G27 в The Crew мне нравится больше, чем... Форс Фидбэк Трастмастер Т-150. У Трастмастер при изменении силы Форс Фидбэк изменяется только усилие, которое приходится прикладывать на руль для его вращения. Мне нравятся педали, нравится, как работает коробка передач. Единственный минус в том, что угол поворота руля у G27 в этой игре не превышает 180 градусов. Попытка изменить этот угол, в профайлере или в самой игре не увенчалась успехом. Первая игра The Crew. я вот тут взял себе Мерседес. Ну что могу отметить по поводу форс фидбэка, в этой игре он работает с этим рулем. Почему-то на Трастмастере единственное, что меняется при настройке форс-фидбэка, это усилие на руле. То есть руль крутить становится тяжелее, и все. А вот Logitech, он как-то работает. О, коробка передач работает. Нормально. Подрулевые лепестки тоже работают. Прикольно, но коробка передач – это вообще классная вещь, конечно. Приятные усилия на руле. И вообще этот руль, он такой приятный. приятное ощущение. Может это из-за того, что он уже давно в употреблении, какой-то обкатанный или что-то в этом роде. Нет ощущения шестеренчатости. Больше похоже на руль именно. Но усилие на руле есть. и вот Прикольное. То есть она как-то так работает интересно. И вроде и не грубо. Обратная связь есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Усилие на руле изменяется в зависимости от того, как, как я вращаю руль, или какая там скорость, когда я в повороты вхожу. Да, но с этим рулем я по-новому когда открыл для себя вот этой игру, закрыл. Так, а ну-ка мы настроим угол поворота. Так, настройки руля. Тут 510, сделаем мы 900 Что будет? Что-то. Кстати, что-то с настройками руля. Вроде бы я у нас изменял настройки. но как-то тут, тут угол поворота, по-моему, где-то градусов 180 сохраняется. Вот. Ну думаю, что если какое-то время поиграть, можно вникнуть во все это дело и понять, как оно работает. А так вот, вот слишком угол поворота руля маленький и любое легкое прикосновение, легкий поворот сразу выворачивает на полную катушку колеса. Попробуем еще поменять коробку передач на коробку с ручным управлением вот, и попробуем теперь Теперь будет она. Да, вот теперь-то она работает, как надо. Теперь со сцеплением все поработаем. Следующая игра Евротрак Симулятор 2. Мне нравится, как мне ведет себя Force Feedback G27. Мне нравится только непонятные утомляющие вибрации во время езды по трассе. Ездить с коробкой передач довольно необычно, придется привыкать к делителю, но увлекательно. Коробка передач переключается четко, с небольшим, но приятным усилием. Ну ладно, попробуем, давайте попробуем проехаться. Так, да, тяжестный руле присутствует. Ой, ой тормозим. Да, надо привыкать вообще к коробке передач. -то. Вообще прикольно. Сейчас посмотрим, как у нас тут работает форс-фидбэк. Бензин. До заправки доеду или нет, интересно. Опять прикольная такой такая тяжесть на руле и... Крутится он как-то интересно. Мне нравится, как он крутится. Ощущения в руках нравятся. Вот эти вибрации меня нервируют. Как бы их убрать? Сила обратной связи поменьше сделаем. Так, столкновение... Может дорожное покрытие убрать, тогда вибрации уйдут. Жесткость обратной связи. Центрирование обратной связи. Это не будем трогать. Хочу убрать вибрации, потому что они не По-моему, ушли вибрации. Они есть, но не такие сильные. Последняя игра, в которую я буду играть, ассета корса. Force Feedback G27 в этой игре работает мягко, плавно. Для кого-то может показаться слабым, но для меня достаточно. При этом Force Feedback включен на 100%. Руль очень информативен. Ощущается имитация работы подвески при наезде на неровности дороги. Ага. Так, ну и вот я теперь зашел в ассету Корса. Там я поплюхался в настройках пришлось немного поковыряться, чтобы все заработало. Вот. Мне нравится, как работает руль на стоячей машине. Вот, без движения. Прикольно. Кстати, шестеренчатость почему я не ощущаю, я не знаю. Тут что? Вроде шестеренки. Вроде не ременная передача, а ощущения такие... Нету какой-то резкости, ни ступенек нету, ступенчатости не чувствуется. Ощущение от кожаного руля более приятное, чем от просто голого пластика. Руль более хваткий, я уже, по-моему, несколько раз это повторил. Вот. А коробка передач это вообще класс, конечно. Я теперь мечтаю к своему трост добавить коробку передач, но это, конечно, жутко дорого. Вот. Так, тогда же, когда продавался Logitech 27, можно было купить себе сразу все вместе. Это, конечно, классно. Подумать только, сейчас 36 тысяч стоит все это дело. А раньше можно было купить за 10 тысяч примерно. Обратная связь чувствуется И чувствуется, когда машина начинает терять контроль Точнее, когда ты начинаешь терять контроль над машиной Чувствуется И можно как-то реагировать Ну, в автосимуляторах это, в принципе, важно Педали очень понравились Особенно вот в этой игре Дозировать газы с ними очень удобно, и они вообще приятные сами по себе. Основание у них хорошее, не приходится их крепить к полу. Вот, если у вас коваролин, там есть выдвижная панель с шипами, которые грызутся в ваш ковер и обездвижат педали это конечно хорошо ну конечно если нажимаешь резко на газы сцепления они немножко двигаются но это незначительно крепление руля крепление базы оно оно конечно хорошее но тут не хватает резинок резиновых подушечек которые например у меня на трастмастере есть вот, если я сейчас дерну руль, то я его просто оторву от стола, но при этом руль не повредится. Если я дерну в свой тросмастер во время игры слишком сильно, я могу оторвать руль. Вот. Ну, то есть сломать его, потому что он крепится довольно крепко. Там много резиновых подушечек, они цепляются за стол. Ну вот форс-эдбэк отрабатывает, а удар, например, только что э, работа подвески ощущается, ну, какие-то вибрации исходят. Ну вот эта часть вибрационная, она, конечно, что-то мне не очень прикалывает. В том же самом Евротрек-симуляторе это очень неприятно, когда ты едешь по трассе и постоянно вот эти вибрации по поводу без повода они утомляют а тут прикольно как в этой игре ну, руль приятный сбалансированный что ли как сказать мягкий мягкий но он не пустой он плавный что ли так можно сказать Мне нравится, как коробка передач переключается, вполне хорошо, четко, вполне похоже на настоящую коробку передач. Нет ощущения, что ты просто какую-то какие-то кнопки нажимаешь, имитирующие переключение коробки передач. Тут именно вот переключение, как за, зацепление, чувствуется. И еще здесь прикольные штуковины есть. На самом руле индикатор переключения передач. Хотя я на него и не смотрю, но вообще смотрится классно. Вот. Показывает, когда надо переключаться. Хорошо, когда тебе ничего не надо больше доделывать. Ты купил вещи, у тебя уже все есть. Раньше можно было так себе позволить такое. Сейчас уже нет. Вот. Я не знаю, более дорогие рули. Что, что там происходит. Но в бюджетном сегменте вы себе не сможете позволить, чтобы сразу купить все вместе за небольшие деньги. И вообще уже я не знаю, можно ли считать э, набор вот этот вот, руль, три педали и коробки передач вообще чем-то бюджетным. И эти могут себя порадуют только, мне кажется, богатые люди. Или если вы уж совсем дикие фанаты автосимуляторов. После испытания в разных играх пора сделать общие выводы. Я могу отметить, что расположение портов на базе не слишком удобное. С таким их расположением сложно аккуратно протянуть провода, так как до укладки их придется подключить к базе. Кстати, провода довольно длинные. По поводу крепления. Лично мне не хватает на руле и коробке передач подушечек, как на Т-150. Т-150 благодаря ним держится более уверенно. В остальном крепление вполне надежное. На самом руле всего 6 кнопок. Большая часть их расположена на коробке передач. Всего на руле и коробке передач можно насчитать 14 клавиш и крестик. Мне нравятся материалы, из которых изготовлен G27. Они очень качественные, сборка аккуратная. Скажу подробнее о педалях. Они сделаны из прочных материалов. На разные педали нужно нажимать с разным усилием. Ощущения от нажатия на них приятные и реалистичные. Основание педалей сконструировано так, что на моем полу они не двигаются с места при игре и не требуют дополнительного крепления к полу. Для тех же, у кого на полу уложен ковролин, есть приятный сюрприз в виде выдвижной панели с шипами. Коробка передач вполне реалистичная и удобная. Передачи переключаются с небольшим усилием, добавляющим реалистичности. А теперь я отвечу на вопрос, почему же Logitech G27 мне нравится больше, чем Trustmaster T150, несмотря на все его преимущества. Основная задача автосимулятора состоит в том, чтобы заставить нас поверить в то, что мы управляем почти реальным авто. Короче говоря, обмануть нас. Руль, педали, коробка передач и силовая обратная связь играют важную роль в этом обмане. Успех обмана, как известно, кроется в деталях. Кожаная плетка, металлические спицы руля, винты под шестигранник, добротные педали – как раз те детали. Детали. Force Feedback не отрывает вам руки, но он снабжает вас необходимой информацией о положении колес, о состоянии дорожного покрытия, о начинающемся заносе. Именно это нужно для хорошего вождения. Странно, но на G27, в отличие от T150, практически отсутствует ощущение шестеренчатости. Баранка чувствуется целостной. Нет ощущения, что держишь в руках пустой кусок пластмассы. Игровой руль как фокусник. Он должен нас заставить поверить в то, чего нет на самом деле. И я вынужден констатировать, что G27 справляется с этой ролью лучше, чем T150. Исходя из качества материалов, функционала и цены, Logitech G27 можно смело назвать Toyota мира игровых рулей. Подумайте сами, что вы можете купить на сегодняшний день за 10 тысяч рублей. Какой-нибудь руль без FFB и с поворотом руля от 180 до 270 градусов, ну ладно, до 360, возможно. Зато на вторичном рынке за эти деньги можно приобрести G27. Тем, кто в свое время купил его, повезло, так как ничего подобного, сегодняшний рынок предложить уже не может. Все либо очень дорого, либо не такое клевое. G27, как праворукая Toyota в 90-х, начала 2000-х годов. Дешевая, крепкая, да еще и напичкана всякими ништяками.